Как купить или продать квартиру в Сочи дистанционно? Отзыв продавца. Алибек, привет! вы на связи алибек расскажите пожалуйста как у нас с вами прошла сделка как вообще с чего все начиналось происходило это у нас в декабре и спасибо вам большое что вы изъявили желание оставить видео отзыв как у нас происходила дистанционная сделка по квартире в сочи продаж квартир в сочи я сам на таранской области была квартира у меня в, на Бытхе. В нашем любимом районе. Вот. Бытха. Да, <laughs> Бытха 8, район. Да. Решил продать квартиру. В декабре месяце по интернету я обращался, ну тут к своим сначала риэлторам обратился по области Сараты. Угу. Как бы они пытались что-то продать, но что-то не получилось. Потом обратился там в Сочи есть. Тоже риэлтор, ну, что-то больше разговоров. Uh -huh. И в интернете как бы нашел вот Дмитрия. Э -э огромное ему большое спасибо. Он взялся за сделку, быстро ее довел до логического конца. И не практически я лично так не знаком. Все произошло по интернету, по телефону. Да. Да, выписал э, генеральную доверенность. И перевели деньги мне в Сбербанк. Я их получил наличными. Вообще без проблем. Не пришлось ни, ни ехать, ни, никуда. То есть таким образом можно сократить... Э то есть сделать, продать свою квартиру в Сочи в короткие сроки, максимально, в максимально, максимально комфортных условиях, то есть даже не приезжая в Сочи. Продать и купить квартиру в Сочи можно точно так же. То есть если вы хотите продать квартиру, и вы не хотите сюда приезжать, или вы долго ее не можете продать, вы просто можете обратиться, позвонить по телефону, который будет на ваших экранах, и я расскажу вам все детали. То есть вот как подтверждает ситуация, да, Алибек да. с полной уверенностью да. может сказать, что... Хороший риэлтор, да. Очень хороший риэлтор и очень порядочный человек. Поэтому моя сделка как выгодно состоялась, так и все деньги я получил. То есть можно, можно не бояться, доверять. что что-то пойдет не так, что да. можно доверять. Да. Спасибо да. вам большое, Алибек, что вышли на связь. Вам. Все, Хорошего вам, вам дня, наверное, все уже все вечера. До связи, до свидания. До то есть точно так же, если вам нужно купить квартиру, подобрать ее дистанционно, вы не стесняйтесь, звоните, пишите, повторюсь по телефону, который появится на ваших экранах, с удовольствием подберем ту квартиру, когда подойдет вам по всем вашим требованиям, всю сделку проведем дистанционно, вы даже можете не приезжать в Сочи. Как это можно сделать? Звоните, все расскажу. На сегодня все, с вами был Дмитрий Волков, канал Вокстрит. до новых видео, пока.